Добрый вечер, звездочки! Хорошего вам вечера! Сегодня хочу показать и рассказать о единственном оставшемся женском костюме. Это вязаный костюм цвет пудра. Горловинка. Сверху немножко идет арочка. Юбка Плессировка, садится на любую ширину бедер. Очень удобно, хорошая резинка. Вязаный трикотажный костюм юбочный позволяет носить разного типа обувь с собой. Это могут быть кроссовки, ботинки, сапожки, ботильоны. Все, что у вас есть в вашем гардеробе. Цена такого клатча 700 рублей. Очень интересная фактура. Ручка-цепочка, ничего лишнего. Позволяет носить вот так. Можно цепочку убрать вовнутрь. А можно, конечно, повесить на плечо. Дополнив костюм вот таким плачем, можно легко одеть туфли. Дополнив вот такой сумкой, которую можно одеть, повесив на локоток, либо перекинув через все тело, а будь батильон или кроссовки, и все это будет уместно. Благодаря тому, что сумка здесь цветная, цвета могут быть в обуви разные. Это бордо с натуральной замшей. Цена сумочки на сегодняшний день 1700 рублей. Здесь два отдела, дополнительный карман. Может быть вот такой сумкой. Если вы любительница больших размеров, как я, мне нравится носить большие сумки, это может быть вот такая сумка. Очень модная стежка. Прокисший малины цвет и бордо. Ножик на дне нет. Три отдельных входа. Ручка средней длины. Цветная, двухсторонняя. Длина ручек позволит повесить ее на плечо. Кардиган тоже цвет пудра. Видео сильно искажает цвет. Очень мягкий, прям вот, очень комфортно. Это все шерсть. 50% шерсть, 50% акрил. Вот такой рисунок у кардигана. Мы утепляемся и выглядим стильно и красиво. Есть еще одна моделька кардигана. Вот такой рисунок. Кар... Цена кардигана 2000, костюм 2700. Девчонки, он последний. И кто станет его обладательницей, решать вам. Для того, чтобы сделать заказ, Напишите мне комментарий, либо в личку. Делаем отправки по России. И если это Волжский Волгоград, можно сделать договориться о том, чтобы примерили вещь и подобрали к ней аксессуары. Если это Россия, можно сделать отправку Ерской службой, либо Авито, где тоже можно указать о том, что вы вещь будете мерить. И в принципе все, вопрос решаемый. Жду вас.